Прекрасное время звонкой тишиной, Когда еще есть силы удивляться, Тогда сердца накроет сверхволной, И будем танцевать мы и влюбляться. Прекрасное время радугой цветов, Когда улыбки солнца затмевают, И ты от счастья громко петь готов, И чувства души нам переполняют. Без времени мы в счастье познаем, Когда часов никто не наблюдает, и будь то ночью темной или днем, Любовь все остальное побеждает. Она, закрыв собою небосвод, спускает, как ночь, на нас с восторгом, и сердце в том безвременье поет, считая счастье жизненным итогом. Любовь крылами обнимает мир, даруя радость, души исцеляет, собою заполняя весь эфир, она судьбою нашей. Управляем. И чтобы в жизни не произошло, мы счастливы с тобой, все время будем без времени его. Не зря пришло, чтоб счастье обрели друг друга люди.